Каджиев Магомед, 38-я школа, 11-й Б-класс. Отличник на золотую медаль. Я не узнал сначала, честно говоря. Султан Абашир, 38-я школа, 11-й Б-класс. Второгодний блушник. Он самый. Жизнь Вообще, как непредсказуемая, салант, да, что ты? Солон, ты что? ты Нормально все. Жизнь вот как повернулась, да, да все? Да, да. А в школе как все начиналось, да? да? Столько а, сил. Радужно. -то. Да, да. И как до этого дошел-то? Да я что, самое вот, э... здесь я живу, это мой дом. Домоработница что-то привалила сама, я сейчас вот выскочил просто здесь, подметает. Вот а так вот. Твой дом, да? Да. Собственный? Ну, Твой дом, да? Да, да, да. Ты сам как? сейчас, секунду. Да, Хизир Рабаданович, я дочку отвез, в общем. Сейчас на мойку еду и за вами. Хорошо, Хизир Рабаданович, скоро буду. Там шефа забрать надо, ну, я поеду просто. Давай, давай, брат. Если что, заходи. Знаешь, где я живу, заходи. От судьбы не уйдешь. Да-да, не сбежишь никуда. Да-да, жаль, -да, что сердце твое. Да, да, состоит из заледа.